Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. С вами Вена. Вершитель, наш план сработал. Оборона Зергов прорвана и будь к сверхразуму открыт, настало время нанести удар. Согласен. Друзья, решающий час пробил и все из нас переживут эту битву. Но смерть будет благом по сравнению с той участью, что ждет нас в случае поражения. Наш враг долго странствовал во по вселенной, пожирая все на своем пути. Но сегодня его путь закончится. Сверхразум намеревается уничтожить все, что нам дорого, и поглотить нас самих. Но знайте, этому не бывать. Айур не пойдет. Я готов к битве, вершитель. Я тоже. Ну тогда и я поучаствую. Зерги отняли у меня все. Дом, семью, друзей. Я знаю, что их уже не вернуть, но провалиться мне на этом самом месте, если я буду сидеть сложа руки и ждать, чем все это закончится. У меня с зергами свои счеты. Я с вами. Так пусть же наши деяния будут красноречивее слов. Садуна! За за Айур! Ну, в общем, я тоже это пропущу, потому что Вершитель все это и так известно. Тассадар. Конклав стал свидетелем победы над церебралами. И Вау. теперь мы не можем отрицать вашей храбрости, неверности вашего выбора. Мы хотели погорать вас в то время, как заблуждались сами. Вы воплощение всего лучшего в Протасах. И с вами теперь связаны все наши надежды. Энтаро Адун, доблестные дети Аюра. О как? А подкрепление-то нам вышлет? Уже бегу. Стим принял, готов выдвигаться. А подкрепление нам вышлет. Рейнер, как всегда, в своем репертуаре. Причем, кстати, у нас лимиты, я смотрю, разные, да, у разных этих... У разных наций, так сказать, фракций. Лимиты свои у каждого. Так, чем может помочь? Ну, пока что, давай-ка, собирает там свои беспилотники, так назовем их. Перехватчики. А, так, мне нужно... Минерал. Мне нужно... Веспен. Давайте добывайте дальше минералы. Фух. Сейчас главное не просрать, когда-нибудь будут я нападать противники. Витов. Здесь соберем войска витов. пока. Слышу Потому что я предполагаю, они будут в двух направлении нападать и там, и там. Это предположение не безосновательно. Так, отлично. И спину у нас теперь есть возможность добывать давайте здесь тоже ассимилятор установим. КСМ готов, так, надо позаботиться о лимите моему. давайте установим пилон. Там установим хранилище. КСМ готов, где? Так, где у меня ксм -то? Давайте, добавьте быстрее мне мои минералы. Готовый. Готовый. Слышу вас хорошо. Так, что у нас есть возможность? Завод поставить? Что я ставил у тиранов? По-моему, я очень много танков делал. Да, я очень много танков делал. Механика это моя любимая тактика. Потому что она очень проста в своем исполнении. К работе. Да, так, ну отлично, мы уже развили вроде как более-менее базу. Нужно задуматься о том, чтобы начинать нанимать войска, ГСМ развивать готов, технологии. Гэп. Так, где у меня? Готов к работе. Не знаете академии? Нужна академия? У меня есть? Нет, у меня академии художества. Давайте постанавливайте. ГСМ готов. Вас понял. И минералы добывайте. Так, ну я тут, думаю, уже хватит мне минералы увеличивать. Рабочих на минералах, так что я оставлю уже то, что есть. Ну, а так, у меня тут один смотри стоит. Опа-опа-опа-опа. Опа, опа. Откуда вы, вы взялись, не ребятки? Сукиные дети, а? Увидел все-таки рабочего. Готов к Придется, значит, тебя отправить на починку. <свист> <свист> так. Ой, жесть, что-то у меня прям очень много минералов стало, я смотрю. Так, у меня оружейно есть, у меня нету с казаром, да? Так, снимите здесь пилом. У нас, кстати, здесь два, получается, симулятора можно установить. Конечно же, мы этим воспользуемся. Так, арсенал, конечно же, поставим. Надо несколько арсеналов. Плюс осадные танки мне нужны. В срочном порядке. Так, здесь давайте-ка развиваем стимуляторы. Здесь еще стрельбу надо будет улучшить. Так, здесь мне только щиты нужны плюс мне надо кибернетическое ядро конечно же надо поставить Шы, еще встан, фотонок парочку я сказал парочку фотонок надо мне могу на что, что? Что? Что? А, В... что что они атакуют именно эту базу Этот один арсенал нужно. Мне интересно, они отсюда попрут в атаку? Они могут попереть, так что надо поставить здесь хотя бы один бункер дополнительно. Так, нужно дополнительное хранилище. Ставьте, давайте. Звездные врата устанавливаем, давайте Блин, не хватило, да, минералов? Давайте еще раз. Вторая попытка сработала. Так, мне надо минералы. Мне вот интересно, где здесь есть минералы поблизости? Потому что, я так понимаю, минеральная линия должна быть еще и вторая. Здесь, по-любому. Зная разработчиков, которые постоянно запихивают минеральные линии поблизости, то это должно быть также и в этой миссии. Потому что без минералов, конечно же, это будет очень сложно. То, что сейчас мы имеем минералов, это очень мало. Так. Давайте-ка четырех. Четверик давайте-ка сюда. Еще я заодно поставлю здесь турельку. На всякий случай, если вдруг там будут какие-то войска невидимые. все стационарный режим. Тут занимаюсь ремонтом. А, медики, мне интересно, есть или тут у нас. По-моему, медиков нету, да? Я так понимаю. Медиков у нас убрали. Ой, кстати, а вы кстати, я зачем тут построил 3 штуки, зачем? Зачем? нет я, пожалуй, батл крузерами увлекаться а на не буду. Или попробовать батл крузеров поразвивать. Ну, можно было бы чисто воздух один сделать. Но мне вот просто интересно, что там за войска у врага. Чтобы это узнать, надо сходить, конечно же, поискать вражеские войска. Давайте-ка этим займемся. Жаль, очень, медиков нет. Похоже, что их просто не завезли нам в этой миссии. Так что стимпак, в принципе, здесь будет, ну, не так уж и полезен. Так, ну, вот я уже заметил муталисков. Укажи Радостью, Кэп! Ага, смотрите да тут, тут у нас просто конек! Ну и все. Укажи цель! Да не а вопрос. вопрос! Так, где у нас? Работа вы что приказываете, Кэп! Улучшение, завершено! Что у приказа, Кэп! Так, вот Показали. здесь есть проход, судя по всему. Выдвигаюсь! Да не вопрос! Выдвигает. Опа, вот вам и минералы. Да это очень прекрасно, но вопрос, Пойдите. где враги? Так, это ты тоже ищи здесь минералы. Пока не вижу вообще даже никаких минералов, ни врагов. Видимо, они прям очень глубоко где-то сидят посреди карты. Я такое делаю вывод. Да, скорее Выбегаю. всего, такая хрень. Давайте мы быстрее развиваем маяк Флотили. Плюс мне надо тогда еще... Улучшить... Ой, увеличить здесь немножко территорию, потому что что-то маловато как-то выходит. Спиногейзер из-за но это истощен здесь, видимо. Да. Давайте добывайте тогда минералы мне. Да, кстати, мы сейчас еще вот эту базу поставим. И давайте я перешлю одного рабочего для того, чтобы он ЦЦ еще здесь установил. Так, ремонтируй-ка. Бункеры наши. Пристройка завершена. Так, надо лабораторию установить. Для того, чтобы улучшение делать дальнейшие. Так, возвращайтесь пока обратно. Мне надо еще одного раба. Ну, или точнее, КСМ. Увеличивать дальность стрельбы, но вот это у меня сейчас было бы крайне дополнительное полезно. Дополнительное Перестройка завершена. Никого я здесь не вижу так, Я не вижу минералов. Ну, я, наверное, их просто найду, надо поискать побольше, поездить здесь. Но врагов, похоже, что я не найду в любом случае. Да, вот я нашел минералы. Врагов не найдут, походу, потому что они прям сидят очень глубоко, и они готовят сейчас массированную атаку. Я в этом, ну, на 100% почти что уверен. Так, мне надо здесь быстрее бункер. Нет, не бараки, а бункер. Ставьте бункер. О, я так и думал. Да, враг оказался похитрее, чем я предполагал. Он взял напал там, где я этого и не ожидал вовсе. Что? В каком смысле канал скатывается? Канал сейчас в переходном этапе. Mountain Blade я уже давно не играю по причине того, что мне надоел. Просто навсего я уже вырос из этого возраста. Играть такие игры. Зажигаем. Это как раз-таки такая игра, которая, ну, не предполагает особых умственных нагрузок. Ничего думать не надо, вы просто берете и валите всех своим, там, сказать, оружием, да? А вот StarCraft это очень даже умственная игра, она мне очень нравится. Я всем советую в нее играть, а не в Mountain Blade. Да и, кстати, я уже скоро, наверное, даже стартовую карту, скорее всего, играть не буду, потому что просто на все время на это не хватает у меня, банально. Так, давайте-ка я просвечу. Ну, да, вот мы видим их базу. Тут, кстати, минералы еще есть, я смотрю, халявные. Что у них по базе можно увидеть? Ну, у них довольно неплохая антиэйр есть защита, плюс... Ну, земля у них не такая мощная, кстати. Видимо, Гребы, предполагается то, что я прям жесть, как наигрался свои авианосцы. На Хотя, можно, если много нанять а батлкрузеров, даже Пожа вот эта то, что, -то что -то у них есть, она им сводит. совсем не поможет. Так, поставим готов, еще, давайте как космопорт в таком случае. Установим еще, по-моему, физическую, физическую лабораторию мне нужно поставить. Переместим Работа сюда. Выполнена. Так, и здесь у нас все, сейчас оборона идет. Так, -с. Слушайте, мне это не очень нравится. Мне нужны авианосцы. То, что у меня здесь защиты нету, мне это не нравится. Она практически отсутствует, можно сказать. Пристройка завершена. Отлично. Можно приняться за батолки из Ага, надо дополнительные хранилища. Вот так вот, я, я так и думал. Вот я дождусь этого момента, когда начнется жопа на этой базе. Не будут они же постоянно атаковать одних Так, мне надо быстрее войска. Все, которые возможны сюда. Да я понял прекрасно, что там в базе каранты уже пришло. Так, вы что тут стали? Отвалили отсюда быстро, ребятки. Все сваливать отсюда быстрее. Сейчас здесь будет жесть. Я не успею, да? Ну, нет. Вот прям практически вовремя появились эти. Ой, там их надзиратели. Там еще и королева подлетела, конечно же. Так, давай-ка атакуй авианосец. Нет, нет, не мой драгун. Тут выжил. Отлично. Все-таки отбились, но, конечно, с большими потерями, потому что тут я базу потерял, блин, выходит. Числод перехватчиков, давайте добавим. Так, старте здесь Нексус. Что-то там бомбануло. Нексус мой взорвался. А нет, э, это здесь собачки нападают. Когда Сегун yeah. вернется, не знаю, честно, не скажу. Mm, так. Тут у нас you минералы you есть еще. Короче, минералов на карте целая орда. Точнее, целая куча, хотел сказать. Проблема в том, как это все дело добыть мне. Я я за... Хотелось бы, чтобы, конечно, две базы прям рядышком были протоса. Чтобы не надо было туда-сюда мне смотреть. Лучше не Это что было сейчас? Слушайте, Хорошая контратака Готов что Так, надо тогда еще один бункер сюда установить хорошо. Здесь тоже еще один бункер да, Я же сказал, я не знаю, куда он будет он будет, но когда, я не знаю, потому что мне Сюгун тоже крайне надоел. После всех вот этих э, битв, которые однообразные, вообще ничего не отличаются друг от друга. Когда противник просто прыгает на ваших отряды и пытается их уничтожить, хотя это не... из этого ничего не получается, кроме как потери полностью всей армии. Ну я не знаю, мне это надоедает. Плюс еще бесконечные просто атаки флота врага. Просто, я не знаю, там море у него, корабли, и сплошная армада. Мне это тоже очень бесит. Просто я это отбивает желание я. дальше играть. Всякое. Готов к работе. Недостаточно минералов. Так. Недостаточно минералов. Так, нет, знаете, весь спин у нас уже и так очень много. Так, где у меня было кибернетическое ядро? Вот оно. Хаш, народак. Изложи свою боль. Кто так, ну все, более-менее защита. Меня она устраивает. Кто Теперь можно начать заниматься батлкрузерами крузерами авианосцами одновременно опа опа я вижу уже похоже что сейчас будет атака у меня оказывается здесь никого не был зашибись надо быстрее знать что посадить ребят так один батл у меня строится давайте-ка второй у меня что тут есть еще один космопорт слух ну сейчас я накапливаю уже мощь. Готов к работе. Свою. Кто на новенького? Командир. Крейсер готов к бою. Кто на новенького? Добрый день, командир. Отлично. Первый батл. Недостаточно минералов. Работало хорошо. Слушайте, а у меня лимит здесь есть? А, нет, ну, лимит, наверное, по 200 где-то. Так что волноваться особо не стоит. По поводу лимита. Так, Рейнеру надо помочь. что-то а Мне кажется, его могут убить рано или поздно. Отремонтировать его посудину. Без шансов конечно тут было без шансов разумеется да, даже они шансов. ничего не смогли сделать да, а, нет так я и думал ксм они заберут Кто скоты так слушайте где-то где здесь сидит еще зараза которая подсирает блин где она сидит а, можно, да. Можно этим просветить, но, к сожалению, у меня Улучшение не осталось энергии. Завершено. Сука, а? Они сейчас сломают так здание. Что войска вступили в И где все? сколько скуржей! Жесть! завершена вот это же есть конечно было очень много <laughs> но они забрали всего по-моему один вианос это я делался малой крови называется так не надо дополнить на плюс надо увеличивать наращивать броню так нет научные суда мне не нужны кстати да точно мне надо научные суда Научное судно я могу сделать где? Я могу сделать в, в, просто Кто в космопорте. Я я так, у меня один пристрелю. остался. Что да, здание он, он все-таки разломал скотины. сейчас у меня ничего появится, зато научное судно. Которое мне поможет справиться с этими негативными засранцами. двигайтесь сюда. Так, ага, весь пен теперь нужен мне. Добавьте весь пен в таком случае. Да Отлично. И давайте найдем этого засранца. Ага, вон они, вон они, Добрый миленькие. Суки, а, насрал сейчас взял. Принимаю сообщение. Своо, а? Не торопись. Готов к работе. Так, Готов к работе. Так, давайте добываем побольше респена. Респенка у меня не хватает. Есть некоторые... Дефицит его. Так, ну тут 4 у меня авианосца. а у меня батл -крузеры есть. Здесь еще нанимаем батл Запасу квейсеров, да. Так, э. Steam принял. Готов выдвигаться. Готов к работе. Слышу вас хорошо. Вас понял. Так, займись этим зданием. Экипаж на связи. Работа выполнена. Так, побольше танков. Ну, если что, можно здесь даже базу основать будет. Дополнительное, а вот но. Перед этим надо будет с этим красным разобраться, а то он будет мне сильно мешать, я думаю. Что-то опять там начали нападать, что ли? Кришин давайте. Готов давайте добывайте. Улучшение завершен, улучшение О, еще, оказывается, третий истюр, мое Принимаю сообщение. Задай курс. Это Джимми. Так, Веду Джимми, пожалуй, пускай сидит честерна. на базе. Я не хочу, чтобы он погиб у меня. Вы так ван что ван ван ван я его ван отправлять ван в, атаку в атаку не стану. Приказ получен. Тарканка сюда нужен. Куда двигать? Везу прием на всех частотах. Так, шесть Задай крейсеров, ну посмотрим, хватит ли мне этой мощи. Не торопись. Следую к цели. Не торопись. В принципе, со вторыми улучшениями, ой, ой, ой. Вот это вот, вот это вот неприятно. Слышу вас хорошо. Чувака я заблокировал, да? Приказ получен? Да, я его заблокировал. Очень хорошо. жаль. Готов к работе. Работа выполнена. Добрый день, командир. опять где-то это скотина сидишь работа на связи убейте тут супер так там меня атакует походу или нет готов к работе Кто атакует то не атакует так, так точно. экипаж на связи а слушайте, а вот если у них. Нет, Иду у них запас про прочности не кончится. Хорошо. Требуются дополнительные хранилища. До Кто-то меня атакует постоянно. Перный театр! Иду ну, короче, все понятно, все это по бази Бига, походу! Сваливайте отсюда, ребятки! жесть. Все базы разнесены. Принимаю сообщение. Работа выполнена хорошо. Иди на связи. Что Да. Опять приземляемся, Лучше Нет, Завершено. Улучшение завершено. Так, да, что приказа, Гэм! Слышу вас хорошо. Сейчас я минуту, Гэм! Принимаю Работа сообщение. Выполнена. Что привязано, Гэм? Давайте-ка отремонтируем все мои суденышки. Требуются дополнительные хранилища. Что приказывать, Так, Строите дополнительные хранилища. Что приказывать, Кев? Работа выполнена. Так, сейчас, значит, здесь, наверное, нападение будет серьезное, возможно. Требуются дополнительные хранилища. Работа в ЭБ. Что приказываете, Кэр? Работа выполнена. Танк прошло хорошо. Укажи цель! Я же Лона новенького. Ведет связь установлена! Готов к работе. Здравствуйте, командир. Работа выполнена. Перестройка завершена. Работа, Работа выполнена. Работа Кто на вас? Шнаб, я вас слушаю! Да. Звучит а, неплохо! Да, да, да. Это Джимми! Недостаточный эдак. Это Джимми! Блин, чуть-чуть потратил. Бой. Готов к работе. Так, да, Эпп? Слышу вас хорошо. Раз, давай, все, кэп. пара баклов. Так, да, Эпп! А я Радостью, Так, Эпп! Да, Так, Рейнер, куда-то ты не туда полетел. Командир. Не успел. Не успел. День, так, все, почти все отремонтировали батлы. Вот Только тут проблема. Опять враги может давай, да? я так и думал все-таки дойдет моего рабочего следую в цели. Задай курс. так где еще где еще батлы блин как они медленно строятся боже Ой, как меня бесит вот эта тварина который постоянно нашел! здесь высаживается и атакует и мои танки готовься, Постоянно ломает мои здания. Нужно построить больше Кого пилонов даже еще построить? Сейчас он будет пилоны. Так, у меня секает постепенно мои минералы. Ну, конечно, тут еще минеральных линий целая куча. Естественно. Как бы, в принципе, это небольшая проблема, можно сказать. Но надо будет сейчас осваивать тогда следующие какие-то месторождения. Готов Еще по одному баку. Так у меня здесь здесь все есть. А, вы ребятишки, давайте ремонтируйте. Ремонтируйте. Фу. Так, здесь я смотрю, они засели, хотят эту базу. типа Мне не отдать ее, да? Ой, тут офигеть, сколько виспены. А где минералы здесь есть вообще? Так минералов нет, только один виспен. Классно. Как с этим вообще жить? Недостаточно энергии. Так, короче. Короче. У меня тут у всех есть уже, да, беспилотники. Хорошо. Я думаю, пора уже начинать что-то делать, а не сидеть на одном месте. У меня уже и так критическая масса этих батл-крузеров достигнута. Следую к цели. Давайте-ка с этого, так сказать, места начнем нападать. Кстати, да, пушку и мату было подключить очень даже неплохо. Так что займемся этим экипаж на связи задай курс у меня тут сейчас еще в принципе два батлкрузера появится надо их будет тоже подключить в эту эскадру так назову ее что Экипаж на связи. ну не и тропися. давайте сейчас атакуем вот с этого места будет сделано я думаю они просто ничего не смогут сделать ну, если только с Вот, наверное, с у них будут. И они кружами меня могут, в принципе, очень даже хорошо подхарасить. Вынести парочку батл-крузеров. Давайте здесь мы будем авианосцем Пушки и мата, жаль, нет я не могу быстро так вынести защиту. Собачки бегают, не знаю что делать. Так, сюда подходит гидра, но гидра ничего почти не сделает, наверное. Королева тоже ничего не сделает, кроме замедления. Ну да, это не авианосцы, которых можно довольно неплохо повыносить. Бои Все, сейчас мы вас съедим, ребятки, на ужин. Ой-ой-ой-ой-ой, кто-то под нам, нам кто-то под насрал. Так, придется, значит, отступить вот этими батл-крузерами. баталкрузерами. Отступаем им. Вообще, наверное, лучше сейчас всеми отступить вой, вой, с этого места. Потому что там непонятно где находится Следую эта тварина под землей. Можно ее подсветить было бы. Добрый день, командир. Вон она. Ну, Принимаю нет, всем, всем не надо, конечно, не делать пушки Ямато. Просто желательно Принимаю. несколько. Войск. Ага, меня атаковали своими собаками оставшимися. Но эти собаки ничего сделать практически не смогли. Прекрасно. Ну что, командир? Так, а, я смотрю, мы пошли уже на следующую базу. А тут противник все еще обладает какими-то войсками. Так, ну что. О-о-о! сколько скуржей! Скуржей, валите, главное, скуржей, валите. Минус один. Батл Крузер. Ну это, конечно, хрен конченный. То есть это ничего почти не означает. Потому что все равно у меня очень много батлы. Добрый день, командир. Не торопись. Так, день, не торопись, комитет. я согласен Боевые Тут уже у меня батлы начинают Умирать, надо их восстанавливать на на связи. Так, ну вы можете атаковать Вас пускай ремонтируют Боевые сейчас Вызываем дополнительную помощь Прикроза. Так, давайте соединяем наши здесь войска где-нибудь? Частотах. Валите, их, валите. Так, ну можно продолжать атаку. Я да, думаю, можно даже сюда включить, было бы парочку рабочих. Экипаж Не торопись. Ну, смотрите-ка, сверхразум. Блин, защита что-то у тебя сверхразум крайне слабо оказалась. Недостаточная бой. Недостаточная энергия. О, под нога подошла. Поимайскаться перебой. Так, ну что, я думаю, Рейнера даже тоже можно туда прислать. Следую в цели. Давайте бетишки. Хм. Сверхразум ослаблен. Но мой корабль получил непоправимый урон. Я направлю Гантритор прямо в сердце Улья. Если я смогу сосредоточить достаточно энергии темных тамплиеров в корпусе корабля, проклятое чудовище будет уничтожено. Не забывай нас, старшитель. Помни о том, что произошло в этот день. Да тебя, Адун. Косодак, зачем? Блин. Вот это глупый, конечно, момент выходит, потому что он даже не участвовал в битве, он говорит, мой корабль ослаб. Ну, наверное, просто Тассадар запамятствовал, что он даже не атаковал противника. Ну, короче, тут, конечно, было очень легко. Сначала было сложно, когда противник атаковал, но потом, когда я уже просто навсего создал достаточно войск, чтобы его просто вынести, не состояло труда мне его добить. Когда хаотические возмущения энергии улеглись, под над полями сражений по всему Аэру нависла тягостная тишина. Благодаря героической жертве Тассадара своих разум был повержен, а стая зергов сломленной и дезорганизованы. Однако победа далась с дорогой ценой, прежде величественный Айор превратился в пылающие руины. Тем, кто выжил в финальном сражении, оставалось только гадать, какое будущее ожидает протасов. А в это время на далекой планете Чар, Kergan, назвавшая себя короле... а, назвавшая, короче, себя королевой клинков, запятая, ждала, когда наступит ее время. Ну, короче, понятно. Ну, Вообще, видимо, StarCraft э, все-таки первый, он как в предыстории, или я не знаю, по-моему, это получается как параллельно идет второй StarCraft, если не ошибаюсь. Хотя, наверное, ошибаюсь, там вообще какая-то очень странная завязка, если так посмотреть. Ну, в общем-то, мы прошли эту игру. Ну, а я, наконец, с вами, да, буду прощаться. Желаю вам всем удачи, всем пока.